Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить турецкие булочки под названием пагача. Для того, чтобы замесить тесто, нужно стакан кефира или сметаны смешать с растопленным сливочным маслом. Мой стакан вмещает в себя 300 миллилитров. Вместо масла я использовала маргарин, разницы особой нет. Хорошо перемешиваем. Следом добавляем разрыхлитель, тоже хорошо перемешиваем и уже можно приступать к замесу теста. Небольшими порциями добавляем муку и замешиваем мягкое, не липнущее к рукам тесто. Вот какое тесто должно получиться в конечном итоге. Его нужно отправить на полчаса в холодильник отдохнуть. Отдохнувшее тесто нужно еще немного помять, чтобы стало потверже. Разделим тесто на десять равных частей. Вообще, в начинку для этих булочек используются натертый сыр и сырые яйца. Я же решила сделать булочки с ветчиной и сыром. Так сказать, немного усовершенствовать. Берем кусочек теста и начинаем руками придавливать его по всей площади. Таким образом делая лепешку. Начинку кладем в середину. 2-3 столовые ложки. Хорошенько защипляем края булочки, чтобы швы не расходились. Аналогично проделываем с оставшимся тестом. На смазанный маслом противень выкладываем наши булочки. Смазываем яичным желтком и посыпаем кунжутом. Отправляем булочки в разогретую до 190 градусов духовку на 30-35 минут. Такие булочки лучше есть сразу горячими, либо разогретыми в микроволновке.